Здравствуйте. Сегодня мне предстоит нарезать черенки для хранения в зиму. Нарезать мы будем из тех черенков, которые мы отложили и заблаговременно подписали, какому сорту они принадлежат. Вот я, я две почки всегда стараюсь выкидывать, ну одну минимально вот я стараюсь не брать. Вот выкидываю две почки и где прямо срезаю, а верхнюю часть по три почки оставляю, верхнюю часть на искус делай, чтобы было. Отличие, где вверх. Вверх это косая, косой срез, а низ это прямой срез. Вот вниз прямой срез, вверх косой. И так везде я прохожу. Вот. Оно быстренько это все подается. И в среднем по три почки я делаю. Где остается остаток две почки, значит две почки. Потом все это вот так складываю. Беру вязку, ну я не считаю поскольку что штук, ну в среднем где-то 15-20 штук в один пучок я делаю И обвязываю, вязкаю все это а так затягиваю Затянули и... и берем бирочки, бирочки это обыкновенные лимонадные баночки алюминиевые, тонкие алюминия или можно бутылочки. С, с, с нее или с этой. Берем. Тут заранее под, подготовил надпись. На алюминия там оттиском берется. А здесь фломастером. Фломастер только надо брать, который на спирту. Потому что водяной фломастер, потом вы не прочитаете, что там написано. Но алюминия, она лучше от оттиска. Берем бирочку, привязываем. Это сюда. Название, чтобы было. Вот так привязали, и теперь у нас все это есть. Вот в таком виде они будут у нас ложиться в зиму. Вот так все, вот так все вот сколько Остальные сейчас тоже буду нарезать. Виноградные и другие черенки мы будем хранить на улице. Для этого необходимо прежде сделать такой короб. Вот короб я сделал. Доска у меня 40 здесь, 30 на 40 в чистоте. Этот короб мы теперь опускаем в ранее выкопанную яму так вот, приступаем опускаем ее сюда вот, вот она так выглядит и сейчас мы будем сюда закладывать черенки берем ранее нарезанные черенки и сюда закладываем их опускаем яму и так вот заполняю Я все вот это дело здесь вот она подписано бирочка как мы видим есть подписаны они все мы теперь их просто ложим Ложим аккуратно, вниз я нужен где срез меня ровно идет, это будет корневая система там, а вверх будет и косой срез, где будут развиваться почки побега. И так мы закладываем данную яму. Вот закладываю я их, у меня здесь их немного, где-то около 100 штук, мне достаточно этого. Они тут не сохраняться тоже хорошо, тут я взял и не только виноградные черенки, но и взял черенки с тех саженцев, которые я буду прививать весной Поэтому они здесь мне хорошо будут храниться Потом можно это разделить на две части, которые часть первую я буду брать, я просто ее разделяю Разделяю также так картонкой Беру картоночку обыкновенную, а сперва покажу, как они здесь мне уложены Вот так они у меня здесь уложены вот как мы видим, место еще пустое. Этот ящик 30 на 40, где-то рассчитан на 500 черенков будет. Здесь войдут они смело. Если необходимо их разделить, то мы их просто разделяем. Вот так берем картоночку и разделяем. Разделили, потом закрываем. Я сверху еще картоночку, беру так же, закрываю сверху картонкой. Вот так вот закрыл аккуратненько, и как мы видим все оно закрыто, вот так мы уложили черенки, закрыли их картонкой, теперь закроем крышкой еще это место, сейчас берем крышку и будем закрывать ее, крышка вот сделана двойным дном, вот так две поверхности получается, две крышки, одного внутрь ложится, другая наружу, и так закрываем крышкой прикрыли теперь наверх ложим обыкновенный шифер резиновый резиновый или такой шифер все накрыли теперь снегу ляжет и все и достаточно снег раскрыли шифер сняли и достали что нам необходимо а можно землей засыпать ну вот и все наши черенки так будут храниться до определенного времени когда они нам